Сегодня финальное выступление в этом учебном году. Наше изысканнолетнее представление. В этом году мы разнообразили наш танец с движениями из хип-хопа. Вот такими. Это веселый танец. Представление. Начинаем! Как мило, что ты пригласил своих друзей и водителя автобуса и полицейских на выступление нашей дочери. Да. Они обожают балет. Все. Она, она просто чума. Да, чё, конечно. Чёрно. Это чума. Как она танцует. Точно. Сойти, Я хочу арестовать ее за нарушение порядка. У меня в штанах.